В этом выпуске отправляемся в Англию и говорим про город Оксфорд. Об этом городе слышали все, по большей части благодаря своему университету, в котором мечтают учиться студенты со всего мира. Пожалуй, на этом знания об Оксфорде у нас закончится На самом же деле в этом небольшом, но известном на весь мир город интересно практически все. Начиная уже с самого названия. В старых источниках название города упоминается как Оксинофорд, от древнеанглийского Оксен, что значит быки, и форд, что значит морской порт. Также Оксфорд называют городом дремлющих шпилей из-за многочисленных построек и своих готических улочек, дворов и соборов. Также его называют Сокровища Альфреда по имени англосаксонского короля, основателя Оксфордского университета. И, конечно, город привлекает внимание поклонников фильма о Гарри Поттере, ведь многие сцены были сняты именно здесь, а сам Оксфордский университет был постоянным местом съемок первой части Гарри Поттера, исполняя роль Школы Чародейства и Волшебства Хогвартса. У меня есть даже отдельный выпуск на канале Smaps Education из Оксфордского университета, где мне посчастливилось переночевать в местном общежитии и побывать в той знаменитой столовой из фильма. Столовая, кстати, функционирует и туда даже можно записаться на завтрак. линк на это видео и все полезные ссылочки вы найдете в описании к данному ролику и, конечно, не забывайте заходить к нам на сайт о зарубежном образовании 3wmapst.ru. Но вообще неважно, являетесь ли вы фанатом книги о юном волшебнике или нет, самый знаменитый студенческий город никого не оставит равнодушным. Куда стоит заглянуть и что сделать, попав однажды в Оксфорд обязательно посетите Бадлианскую библиотеку собрание ее насчитывает более 6 миллионов книг библиотека считается самой старой в европе оспаривая данный статус только у ватиканской книжное собрание ведет историю от первой библиотеки оксфорда которая была основана в 14 веке когда библиотека только начала функционировать ее книги были прикованы к полкам цепями поскольку на тот момент книги стоили достаточно дорого и цепи помогали предотвратить кражу кстати здесь и по сей день есть несколько экземпляров скованных цепями чтобы посетить могли себе представить, как это было. Сняты цепи из книг были в 1757 году, снял их кузнец Натан Бул, Булл, освободив таким образом 1448 томов и получил за свою работу 3 шиллинга и 4 пенса. Что касается съемок Гарри Поттера, то для них было задействовано две локации – холл богословского отделения и библиотека герцога Хамфри. Первая даминете холл появилась в фильме однажды сначала здесь было расположено больничное крыло хогвартса в первом фильме а затем в серии гарри поттер и кубок огня когда профессор макгонагалл учила студентов гриффиндора танцам из библиотеки герцога студенты по сей день не могут брать книги на дом их можно только брать для изучения в читальном зале или делать ксерокопии но не всех именно здесь ранее и были книги окутанные цепями кстати сейчас съемки здесь строго запрещены поэтому посетители просят сложить все свои фото и видеокамеры специальный э, ящик перед тем как войти в библиотеку посмотрите колледж церкви христа льюис кэрролл Автор известной «Алисы в стране чудес» преподавал в этом колледже Оксфордского университета, а Алисой являлась дочка декана. Среди выпускников этого колледжа 13 премьер-министров Великобритании. В фильме о волшебниках Хогвартса мы видели лестницу этого колледжа, а также большой зал, где тоже проходили приемы пищи и крытую галерею. При колледже есть башня Тома, где находится один из самых больших колоколов в 21.05 он звонит 101 раз когда-то давно в колледже обучался 101 студент и после этого времени им было запрещено выходить из здания и какое же путешествие в англию без британского эля сходите на бокальчик или правильнее будет говорить пинту в the eagle and child это один из самых старых пабов в оксфорде открыт он был в 1650 году его также называют bird and baby наибольшую значимость ему придает тот факт что здесь проходили встречи литературного клуба инклинги которые входили писатели толкин и льюис а любимым местом писателей в пабе был уютный зал с камином под названием rabbit room здесь будущие создатели бестселлеров на века обсуждали события в мире литературные новинки новые идеи спорили и зачитывали отрывки из разных произведений Паб подкупает посетителей и наличием основной атрибутики любого паба здесь есть мишени для игры в дартс матовые стекла не пропускающий свет и меню написанное мелом на доске это самая атмосферная место чтобы почувствовать себя гостем паба прошлых лет к тому же это одно из э, тех мест где можно отведать приличный британский эль говорят что здесь была снята одна из сцен властелина колец когда сэма и фродо спасаются роковой горы обязательно загляните в башню университетской церкви девы марии здесь вы можете посмотреть на оксфорд с высоты птичьего полета возраст самой башни насчитывает не менее семи столетий смотровая башня считается лучшей в городе и с нее отлично видно все знаковые места оксфорда в том числе колледж всех душ праведно усопших, где обучаются аспиранты, а также Брасенос колледж и Бадлианскую библиотеку. Церковь была возведена в 13 веке, и тогда же она стала университетским колледжем. Сперва храм являлся не только религиозным учреждением, но и использовался также как административное здание с университетским центром, где читались лекции и вручались дипломы. Архитектура южного входа сооружения представляет собой черты римского барокко, что в свое время английские Буритании посчитали соответствующий канонам классической английской церковной архитектуре. Они были настолько в ярости, что расстреляли все скульптуры, которые по их мнению напоминали идолов язычества. Внутри храма сохранились витражи времен Средневековья, а ниши окон украшены архангелами, которые держат щиты. Находится здесь и орган. Сама башня была построена в 1270 году, а уже в начале 14 века ее оформили остроконечным шпилем в готическом стиле, горгулями и статуями. Некоторые из изваяний используются также для того чтобы отводить дождевые воды посетите могилу писателя толкиена на вулверкотском кладбище открытом в 1889 году похоронен не только создатель всемирно известной трилогии о властелине колец но и отец нашего русского писателя бориса пастернака художник леонид пастернак а также дмитрий оболенский русский князь и профессор преподававший историю россии прозвучит жутко но кладбище вулверкот победитель категории кладбища года в 1999 и 2000 в первом годах на кладбище есть несколько секций для отдельных религий или этнических групп включая бахаи мусульман евреев православных греков русских православных сербских православных и других